А это, господа, совсем другой Дубай. Похоже на новорезанское шоссе под Москвой. Высотки, разноцветные. Все в лучших традициях. Вид окна в окна. Есть подтеки от кондиционеров на соседней стене. Как вы понимаете, помидоры вы здесь не посадите никакие. Здесь вот винтажная мебель такая. Вот он. Fly Дубай. Здесь еще А380 заходит на посадку. Вот этот колорит, конечно, то, что мы прям искали. Леди и джентльмены, всем привет! С вами снова Макс Репьев, и сегодня у нас очередной видос про недвижимость Дубая, где мы с вами будем смотреть контрасты дорогой и дешевой недвижимости. Начинаем с Дубай-Мариной и двигаем далее. Будет интересно, не переключайтесь. Мы приехали смотреть первый объект на Дубай Марину и под каждым абсолютно зданием здесь целый подземный город из парковки, в которых мы только что немножечко заблудились. Мы вообще находимся сейчас на минус втором этаже парковки и как вы видите здесь практически все места заняты. На самом деле это очень круто, потому что город не загружается парковками сверху И все машины прячутся вниз Но без навигатора здесь, конечно, не приехать Причем очень такие непонятные вывески То есть есть exit, например, а как спуститься на этаж ниже Но очень долго сейчас разбирались Идем смотреть первый объект и начнем мы рассмотрение этой самой контрастной недвижки с Дубай-Марины, с первой береговой линии. Но, правда, первой береговой линии отсюда видно не будет. Море находится там, а здесь мы с вами видим только внутренние убранцы самого дома, бассейны, лежаки, общедомовой территории. И вообще, сами дома были построены примерно лет 15 назад. Они активно пользуются спросом, они активно продаются, они активно снимаются, потому что первая береговая линия... И можно это себе позволить. Вообще, вот именно в этой квартире живет наш агент, именно тот самый, который будет вас встречать, показывать вам недвижку, когда вы прилетите в Дубай. И здесь 67 квадратных метров. На самом деле она не продается, мы просто на, именно на ее примере покажем, сколько она стоит, за сколько ее можно снимать, ну и так далее. Здесь у нас вот такая большая спальня с собственным санузлом. Вот так это все выглядит. И огромная кухня-гостиная, с которой мы начинали тут видос здесь вы можете поставить какой-нибудь большой вот себе стол обеденный там на несколько персон но здесь есть барная стойка и очень правильное решение по кухне в том что она унесена от основной точки освещения так вот если вы захотите на сегодняшний день приобрести себе подобную квартиру в этом комплексе это 67 квадратных метров то с учетом всех налогов она обойдется вам миллион четыреста тридцать тысяч дирхам это 28 миллионов 600 тысяч на сегодняшний день в рублях и если вы например захотите ее сдавать то вы сможете сдать ее в длительно если у человека, который обратится к вам, будет вид на жительство. Тогда это будет стоить в длительно 57 тысяч в год дирхам. Это примерно 1 150 в рублях на сегодняшний день. Или если вы захотите заморачиваться посуточно, то она примерно даст вам в районе 100 тысяч дирхам. Это опять же на сегодняшний день в районе 2 миллионов рублей. И для Дубая это на самом деле очень хорошая окупаемость. Если вы хотите рассмотреть именно недвижимость для пассивного дохода, вложение средств именно в заграничную недвижимость, сохранение денег в долларовом эквиваленте и получение пассивного дохода, то один из вариантов на Дубай-Марине Выглядит вот так Именно на этой недвижимости строится весь Дубай И мы с вами двигаем дальше Смотреть контрастную недвижку Которая сегодня у нас будет на канале Первый вариант был вот такой Еще раз посмотрим с вами территорию Что здесь есть бассейн Но я хочу вам напомнить, что абсолютно вся недвижимость в Дубае Сдается в эксплуатацию с бассейном С тренажерным залом На плюс здесь еще есть морешка Но к сожалению его не видно и самый кайф, что каждой абсолютно квартире идет в придачу парковочное место. В России, я не так давно покупал парковочное место, оно мне обошлось в 2 800. Здесь оно идет просто в придачу. И их здесь масса. А если вы покупаете еще и двух-трехкомнатную, то вам могут выделить два парковочных места. Это все зависит от застройщика. Двигаем, господа, совсем на другой конец города. Вот сюда. 43 минуты в пути. И посмотрим, как живут иначе. Ну а если вы любитель конкретики и любите ориентироваться на стоимость квадратного метра, что в принципе для Дубая, но ну, они как бы так не делают, то квартира, которую мы только что с вами посмотрели, это 426 тысяч за квадрат в первой береговой линии на Дубай-Марине. Господа, это самые старые здания в Дубае. Небоскребчики, которые переделали под новый лад. А с другой стороны мы с вами видим новые здания, красивые, стеклянные, современные. Но именно с этой части начался именно Дубай в том виде, в котором вы его видите. Вообще хочу сказать, что в Дубае очень крутые, очень качественные дороги. Есть вопросы к развязкам, потому что они очень сильно натыканы, очень много съездов, но... Это как в Бадлере, знаете, разобраться можно, проблемы нет. Вот, например, здесь можно уехать не туда, а нам вот нужно прямо, то бишь, направо. И как бы таких ситуаций здесь много. Вчера вот я два раза уехал не туда, но с непривычки это всегда происходит. Главное, скачайте 2GIS, и здесь у вас будет, по крайней мере, направление по полосам, куда ехать, и вам показывает скоростной лимит. Это очень важно, потому что Google этого не делает. Господа, совсем другой Дубай. Похоже на рязанское шоссе под Москвой. Высотки разноцветные, есть которые выбиваются прямо из общей массы. И вот мы туда едем с вами смотреть движку на контрасте. Приехали, господа мы с вами вот в это здание сразу оцените его как оно выглядит на перспективе вообще мы находимся сейчас в конкретно рабочем районе вот тот дом это вообще уже шарджа и как вы видите здесь контингент на чем вообще в принципе держится дубай заходим внутрь но несмотря на то что это, как это рабочий район места общего пользования выглядят прям на уровне едем наверх Вышли из лифта, и здесь, значит, все выглядит вот так. Это именно то, что вы искали для контраста. Как вам двери? Как вам подъезд вообще? Просто сказка вообще. Ладно, заходим. Все в лучших традициях. Вид окна в окна, туда тоже окна в окна. Никакого моря не видно. Снизу машины. В общем, то, что нужно. И сейчас мы здесь с вами посмотрим вот эту вот квартиру. И как бы это глупо не звучало, но эта квартира обладает большей рентабельностью, чем предыдущая, которую мы с вами смотрели. Здесь рабочий район, сдается вообще все на убой. И вот конкретно вот эту квартиру снимают за 4000 дирхам в месяц. Или 48 тысяч в год, это примерно 960 тысяч рублей в год на сегодняшние деньги. Вы можете там пересчитать, ну, потому что, как вы знаете, курс у нас немножко плавает. Но как она выглядит? Полностью белая. Здесь, значит, у нас вот такая кухня-гостиная. Здесь у нас вот такая кухня. Санузел. Спальня. И еще один санузел. Все исключительно эстетично. Немножечко зашорканные стены. Есть подтеки от кондиционеров на соседней стене. Занавески. И это все реально сдается в аренду. На сегодняшний день здесь ничего нельзя найти. Недорогое жилье, недорогая стоимость и аренда в 10% рентабельности. Пушка. Я бы, конечно, здесь жить не стал, потому что, ну, картина такая, она немножечко увядающая. Но, опять же, как показывает город, народ все это разбирает на расхват. Поэтому, если, например, покупатель на квартире для сдачи, то можно купить таких, потому что 10% окупаемости Сама, кстати, квартира, но конкретно это не продается, но вообще именно такие есть в продаже. Они стоят по 400 тысяч дирхам или 8 миллионов рублей. Это 106 тысяч за квадратный метр для любителей конкретики именно по стоимости квадратного метра. Давайте еще раз по ним пройдемся. Здесь вот винтажная мебель такая, телевизор, диван, такая гостиная. Кухня, конечно, одна только чего стоит. Санузел здесь, просто пушка. И все это сдается, понимаете? Вот вам контрастная людишка. Мы столько, что с вами были на Дубай-марине. Теперь мы приехали в рабочий район и смотрим, как это все выглядит. Но то, что с точки зрения рентабельности это выгоднее, для меня, конечно, шок. Но рынок есть рынок. Двигаем дальше. Из рабочего района мы теперь передвигаемся в пустыню и посмотрим там виллу. Прямо посредине пустыни. Но вот этот колорит, конечно, то, что мы прямо искали. Вот вы просили, мы вам это дали. Надеюсь, вам это все нравится. Двигаем дальше. Сейчас мы проезжаем с вами обычную промзону. Склады, какие-то маленькие предприятия. Как на любой окраине города. Все то же самое и в Дубае тут тоже есть. сегодня с вами действительно видос крайности и сейчас мы находимся посредине пустыни, примерно в 30 минутах езды от Дубая и здесь мы будем с вами смотреть виллу. На самом деле вот такую картинку можно встретить во многих городах страны, только это будет чернозем, здесь это песок. И значит я сейчас стою на крыше виллы, 450 квадратных метров. Сначала мы с вами посмотрим, как это все выглядит вокруг, а потом пойдем вниз. Вот так вот выглядит, кстати, солнечный коллектор. То есть вода нагревается через вот эту вот штуковину. Очень прикольно, кстати, правильное решение. Вообще, это формат, как знаете, загородная недвижимость, где-нибудь там в глубоком Подмосковье. Вот это именно оно. Лестница какая. Все тут по миллиметрам вымерено. Как вы понимаете, помидоры вы здесь не посадите никакие. Можно, конечно, здесь поставить бассейн и что-то еще. Ну дом, значит, выглядит вот так. Я так понимаю это караед да. да, это он самый Здесь значит у нас Обратная сторона, бэк-ярд Большая территория для парковки машин И значит заходим в сам дом Здесь у нас немножко намело песочка Видите, да? И в доме 450 квадратных метров Вот такая большая кухня-гостиная Здесь три спальни Вот так вот раз, большая да, спальня, тут что-то типа проходной гардеробки, санузел, Ну на самом деле здесь как бы площадь большая. Здесь значит у нас вторая спальня, она поменьше, тоже санузлом, и третья спальня вот такого размера, тоже санузлом. Плюс еще есть кухня. Сейчас покажу. Так, есть еще такая четвертая зона. Может быть, как дополнительная гостиная. Что-то в этом духе. Кухня выглядит вот так. И, как вы знаете, в Дубае очень много есть вот этих помещений для прислуги. А, к сожалению, не могу открыть, но оно, короче, без окон. Так вот, 450 метров дом на сегодняшний день. Стоит 2,3 миллиона вверхам или 46 миллионов рублей. И если говорить про его аренду, то сдается он за 100 тысяч дирхам или на сегодняшний курс это 2 миллиона рублей в год. Но он на самом деле с высокими потолками. Прикольно, что он одноэтажный, а не двухэтажный. Да. Ну, вот такая концепция. И это реально какой-то загородный поселок в 30 минутах от Дубая, где только-только еще все расстраивается. Вот так это выглядит. И вот вы просили показать вам контрастный Дубай? пожалуйста, мы вам это делаем. надеюсь арендодатель нашей машины этого не увидит но в общем мы заезжали по навигатору и немножко нагребли песка начали сдавать назад но у нас слетел бампер а если увидит то извини чувак, как говорит но ну, мы его поставим на место никаких проблем здесь не будет короче в чем суть вот эта хреновина сейчас работает как ковш назад и то есть мы хотим сдать но они выходит сейчас будет таймлапс короче Так, ну что, Максу давно известно, в гонках давно участвует, бампера отрывает. Пас. Как милое дело, да, Максим? Как Максим. в дрифте. Что там у тебя? Это вот бампер, кусок, видишь там саморез? Yeah. А мы его не можем, короче, надеть, потому yeah. что он мешает. Ну надо к парням из Бейрута заехать просто видимо, Они так, создавают. да. Ну, надо закреплять, да, ехать. Ну, короче, мы его можем закрепить, правильно? Да. Ну, все, отлично. Закрепим, значит. Мы все-таки выбрались и доехали до таунхаусов. Это конечная наша точка. Здесь, значит, 270 квадратных метров. Таун. 46 миллионов рублей на сегодняшний день стоит. Или, если говорить о дирхамах, то 2 миллиона 300. Вот так это все выглядит. Мы не будем сейчас включать везде свет. Большой первый этаж, огромная гостиная. Здесь, значит, у нас санузел, все так приятно. Кухня, ух ты какая, какая лакшери. Выход на обратную территорию. Да. Интересно, конечно, это все. Пойдемте посмотрим, как это выглядит выше. Но хотя здесь есть еще вот такая комната И пойдемте теперь наверх Конечно никаких бассейнов здесь нет Поднимаемся Смотрим Чисто для любителей Тех, кто любит в Дубае купить собственный дом Здесь плитка Комната направо Естественно, собственно, санузлом совсем Слышите звук? Сейчас покажу И это еще не самый большой. И здесь еще две спальни. Выглядят они вот так. Одна и вторая. Причем у них нет собственного санузла. Сдается все это удовольствие по 120 тысяч дирхам. Год. То есть это примерно 2 миллиона 400 в рублях на сегодняшний курс Рентабельность, посчитается. Но минус с самолетами, конечно, действительно существенный Смотрим еще раз Вот он Fly Dubai Здесь еще А380 заходит на посадку С двумя моторами, вот это двухэтажные, да, конечно, шума посильнее раз, здесь, Но, тем не менее, это ближе, чем в пустыне и здесь можно спокойно добраться до Дубая, господа. Я думаю, что на этой нотке мы с вами закончим, потому что сегодня мы показали вам действительно контрастный Дубай. Я думаю, что вы увидели, как живут люди, как живут рабочие районы. Мне, честно говоря, больше по душе именно тот Дубай, который мы привыкли видеть. Дубай-Марину, центр Дубая, бизнес-бэй. То есть это интересно. Вот это, к сожалению, моей душе не близко. Нам просто нужно ехать сейчас чинить тачку, чтобы ее нормально сдать, и к нам не было претензий. Поэтому, господа... Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех бабкей. Пока. Небольшое по скрипту. Человек с настоящим именем, с русским именем, Вася, сейчас поможет нам, русским пацанам, починить арабскую тачку. Мы вообще приехали сейчас куда-то в пустыню, в Шарджу. Здесь арабская разборка, господа. И мы сейчас здесь починим да. наш автомобиль. Машина, как выяснилось, уже неоднократно была делана-переделана. Там саморез держал бампер. Это, в принципе, нормально. Вася здесь принес инструмент. И сейчас давай я буду бежать. Да, не не я сам себе помогаю. Блин, Вася, ну ты красавчик знает. Вроде тачка починена. Вася, огромный красавчик. Сейчас мы, да? да, дадим ему кулачок. Вася, дай кулачок. Вот видите, русские пацаны, других русских пацанов, а выручают по дубайских тачек. А все, господа, пока.